Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это потеряно. Найдется ли и где искать? Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое. Времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, мы сегодня будем рассматривать а, а, что-то потерянное. Любовь, не знаю, шанс. Давайте без человека. Но ну, все-таки это как-то... То есть определенного человека пропал, все дела, ну, дорогие мои, я, я не думаю, что именно этот расклад будет отвечать на такого рода вопросы достаточно в полной мере, который бы хотел бы человек, но все равно, все равно, загадывайте что-то, я думаю, полегче, да, бы как-то облегчить мне жизнь его. <смех> Поэтому мы будем сегодня рассматривать предысторию вопроса, что и, то есть, что потеряно. Может быть, кого-то потеряно, но именно в плане какого-то любовного, допустим, отношения, шанс, отношения, не знаю, что-то еще. Найдется ли? Но сначала мы перед найдется будем рассматривать, где искать, а потом найдется ли? То есть, вот каких-то таких три интересных вопроса на каждый из четырех вариантов мы рассмотрим. Поэтому погнали! Еще раз говорю, что у нас люди, которые спонсоры, они могут дополнительно спрашивать по раскладу, по тематике. Вот. Поэтому, если что, быстро на, э, на стрим, потому что все на стриме у нас записывается. Давайте, погнали! Я поняла вопрос. Я подумаю, я подумаю, я подумаю, я подумаю. Давайте, я подумаю. Здравствуйте, кто выбрал первый вариант. Потерянное найдется и где искать? Давайте предысторию. Что потеряно? Что здесь потеряно? Что здесь потеряно? Вот. Счаш, чаш. Успокойся. спокойствие, на полном серьезе спокойствие. <laughs> как ни странно, я бы не сказала, что это вещь. На полном серьезе здесь спокойствие в плане отношений, в плане То, что очень важно для человека, это, конечно, в первую очередь. Но это касаемо его семьи, его, возможно... Возможно, какую-то вещь, но при этом это касаемо любовных отношений. То есть здесь может и потерянная любовь у кого-то проигрывается, потерянное спокойствие, потерянное отношение, потерянное даже, кто-то кто себя по дороге потерял и какие-то страхи при этом приобрел. Вот здесь я бы сказала больше нечто важное, но касаемо только ваших чувств и ощущений. Возможно, это что-то важное, но именно для близкого вам человека. Кто-то, человек, я бы не сказала, что именно человек, возможно, просто эмоции по человеку. Потеряна любовь, да? потерянное отношение, потерянная любовь к определенному человеку. Эм, да, я бы здесь тоже могла бы сказать. То, то Здесь... Сказано о чувствах, ощущениях, о любви, о взаимосвязи, о доверии, о важном для вашего любимого человека. Тут может, кстати, потеряно даже спокойствие. Как найти спокойствие, если кто заказал прям упали вы в точку на этот вариант. Я бы сказала, что здесь люди очень предельно это ищут. Они определенно что-то ищут в своей жизни, кто здесь загадывал. Либо любовь, либо себя, либо потерянное достоинство. Может, кстати, быть. Именно некоторая такая статусность, достоинство потерялась я же в своих собственных глазах. Немного это может, кстати, здесь присутствовать. М как вещь. Вещь может. Тоже, но она должна быть очень важна для человека, очень любима и необходима, которая это как потерянный альбом, не знаю, семейного древа, либо что-то семейное потеряно. Но человек вот здесь явно ищет то, чего он потерял. Это ему необходимо, как воздух, потому что без этого чувствовать в полной мере какой-то стабильности и безопасность жизни невозможно. И вот здесь немного о таких каких-то вещах сказано. Либо о людях, либо о своем же спокойствии, либо о своем же достоинстве. Вот здесь я бы сказала немножко в таком контексте. А, на, так, где искать? Где искать? Четверка же. В стабильности, в доме, рядом, в себе. Ну, сейчас дайте подумать. Так, то, что потеряно, где оно найдется и где его лучше искать. Люди, если что-то дело в вас, я прям сразу говорю, дело в вас. Ищите все в себе. Если что-то, что-то, что-то... Что-то, что-то, если касаемо внутренности, внутреннего состояния, то пожалуйста, покопайтесь самих тогда себе. Нигде вы с помощью чего-то и каких-то вещей, с помощью чего-то вы не найдете, только с помощью себя. И если это касаемо именно каких-то внутренних предупреждений. Там я потеряла свое устоинство. пущите их себе, но не в других людях. Здесь бы я бы сказала в чем-то определенном. Также, если какие-то вещи потеряны, то, пожалуйста, поищите их дома, поищите там, где, возможно, вы трудитесь либо там, где вы что-то подсчитываете, не знаю, там, где вы как-то больше всего взаимодействуете, там, где ваше любимое место, если это реально вещь, там, где какие-то происходят либо какие-то денежные средства, либо, возможно, какое-то застолье, то есть там, где вы обитаете, там, где вы обитаете, вы все найдете там, где вы взаимодействуете с чем-либо, с деньгами, с своим трудом и тому подобное если это определенные вещь. Но в самих себе, если это касается вас чисто вас, внутренний вас. То есть любовь человека не искать в человеке, а искать в себе. Вот я к чему: здесь очень важно. Искать любовь к самому себе, да. Да, то здесь все, все потерянное, то, что вы когда-то потеряли, здесь это вы найдете там, где вы больше всего задействованы, где вы взаимодействуете, где вы сидите, где вы стоите, где вы пьете, где вы кушаете, также где вы храните свои средства, если есть такой момент, где вы трудитесь постоянно. То есть какие-то такие места, где вы определенно ходите, бродите и ищете. А возможно, не ищите, а просто ходите и бродите, а ищите в другом месте. Здесь, в другом месте искать вам не нужно. Там, где вы есть. Если вы эту любовь потерянную ищете, и, и, находите там, где вы присутствуете, находите там, где вы отдыхаете. Находите, если человека, допустим, потерянная любовь человека тому подобное, и тому подобное, находите там, где вы, с кем вы отдыхаете. Не знаю, куда в бары, в рестораны, куда вы ходите, куда вы в банки, какие обращаетесь, кто что. Ну, какой-то такой момент. И здесь именно потерянная там, где вы бываете. Будь то мужчина, будь то там вещь какая-либо. Да. То есть это какое-то не новое место. Вот здесь не в новом. Фу-фу-фу. Невкусно. Невкусно пахнет. Так. Муж, ну, правда? А, да. Дорогие мои, там не, не, это не новое место, это, возможно, обитание, где ва ваших родителей, ваших родственников, вашей семьи. Вот там вы все, и в принципе, и найдете. Это где-то, где-то с вами рядом. Возможно, вы не замечаете на, с, с, с этой потерянной вещью, либо человеком, либо любовью, вы все время ну, как-то взаимодействуете. Это именно здесь все, рыскать там, где вы обитаете. Не в новых местах, здесь о новых местах не идет даже никакой речи. Будь то любовь человек, но если это внутри вас, то это внутри вас, это не касаемо каких-то, это не за пределы чего-то. Всегда помните об этом, что здесь нету за пределами а, чего-то другого, вы не найдете эту вещь в, в новых местах, только в старых, где вы бываете, с чем вы сотрудничаете. С кем вы сотрудничаете. Возможно, через кого-то тоже вы можете найти. Но не через всех людей, если, если такой момент через человека. Не через всех людей. А, поэтому вот как-то так. А, в, в, в поле вашего зрения, ваше потерянное, даже если это человек. А, найдется ли? Найдется ли? Найдется ли? Найдется ли? Если надо Если надо, но найдется Не могу сказать, что у всех это найдется Только то, что здесь загадали угу. Если это очень сильно необходимо для дальнейшего какого-то развития, либо для дальнейших каких-то действий. Допустим, определенная вещь нужна для того, чтобы, не знаю, калькулятор, а вот калькулятор подарил дедушка, а дедушка очень важный для вас. Если это вам надо потом будет очень сильно этим пользоваться, то да. Если этим пользоваться вы не будете, и это не будет как-то с вами взаимодействовать, то, скорее всего, потеряно навсегда. Та вещь, которая отжила себя, отжила свой век, либо время, человек, который к вам, в принципе, уже отжил в своей жизни, с вами свое, и у него наступает какая-то другая эра с, другой, с, другой, там, с другим человеком, нет. Здесь отжившая себя, и которая не будет какого-то иметь продолжения в вашей жизни, нет. Дорогие мои, вот это для тех не найдется, только для тех, кому это будет потом, потом необходимо. Бывший, да, если вот бывший, бывшая любовь, ну, предположим, да, не могу сказать, что бывший, если с, ко с концами, если бывший потерялся, то потерялся навсегда, если с концами там человек ушел. Если не с концами, но хочет там дать какие-то вторые шансы, то здесь человек как найдется. Но если человек сам при этом э, инициативу предлагает и при этом сам говорит, а давай начнем заново, да, вот здесь я бы сказала, возможно, потерянное и найдется, да, та любовь к этому человеку, да. Здесь может, но только не, то, если все что-то ушло с концами и не, по, не выглядывает из какого-то, и вам это особо не нужно в жизни, то нет. Вот так, дорогие мои, вот так. Да, дорогие мои, то, что потерянное, здесь особо не вернешь. Но если это потерянное, вам необходимо, дабы, чтобы в своей жизни что-то совмещать, либо как-то взаимодействовать с чем-то. Да. Но потерянное, погибшее, поломанное, не найти. По этому варианту никак. Это всего лишь отражение того, то, что я сказала. Хорошо. Дорогие мои, ну вот, короче, как-то так, поэтому как-то как печально. С одной стороны, для некоторых печально, для некоторых грустно, а для некоторых это прям хорошо. Я точно знаю, что мне понадобится мой калькулятор, потому что я каждый день считаю. Да, вот здесь найдется. Я... Мне понадобится вот эта там терка, терка, потому что она мне очень дорога, потому что, не знаю, я на этой терке училась, и я достигла процесса. Эта терка сделала так, чтобы я пошла по своему жизненному пути. То есть это вещь, если вещь, Загаданная, она должна быть очень сильно-сильно привязана к вам, эмоционально, прям жутчайше сильно. Она что-то должна об этом, что-то должна о семье, о ценности вашей в своих же глазах говорить. Но если вы простую ценность загадали, которая, в принципе, да, она вам нравится, но она не имеет какой-то особой ценности для вас, и которой, в принципе, пользоваться-то уже не нужно, собственно. Калькуляторы, И для некоторых, кто загадал, если тот же момент, как калькулятор, для некоторых калькулятор, тот, который подарил дедушку, он важный, найдется. А тот, который подарил какой-то человек, который, в принципе, сейчас заменяют это все телефоны, для того человека не найдется. Вот здесь такая позиция. Вроде бы все одно и то же, но как вы относитесь к этому, это немножко играет роль и даже немножко, Поэтому давайте дальше. Спасибо вам. Погнали. Здравствуйте. Кто загадал второй вариант? Потеряно. Найдется ли? Где искать? Давайте предысторию. Что здесь потеряно? Что здесь потеряно? Вот это шовчик. Шовчик мои. Клюв мечи. Правосудие. Семерочка пентаклей. Потеряно что? то, что должно быть э, вашим. Это, это как? <смех> то, что вам необходимо, нужно, это мое, обязано моим быть. То, что вы считаете, что это ваша э, какая-то ответственность. Потеряно то, что э, вы считаете, что это принадлежит именно вам. А второй синенький. Дорогие мои, ну здесь да, здесь прям как-то жестко именно в плане, вот это мое и никак иначе. Это обязано быть моим. И этого достойно тоже, такой момент я бы не исключаю. Но это то, что делает меня сильнее. Это то, что прибавляет смысл в том, что я делаю. Может быть, какой-то потерянный аппарат для того, чтобы что-то сделать вас как-то сильнее, мудрее, возможно, в работе. Это как потерянный карандаш. Если потер... ну, то, то, что принадлежит, как, по вашему мнению, по вашим заслугам, то, что необходимо быть в вашей жизни, это должно быть. И вот это вот, какое-то такое наитие, не наитие, какое-то такое мнение, что это мне, вот это надо, это необходимо, я этого достойна. Это вот, вот именно с намеком на э, вашу позицию, это мо. обязано быть моим. Никак иначе. Вот именно вот с таким каким-то вот так вот краешком. А, вот как-то так. У каждого свое. Здесь немножечко, я бы сказала, обширно. Будь то, не знаю, это мои деньги, которые я должна была получить. Это то отношение ко мне, которое я заслуживаю. Это та вещь, которая мне необходима, которая сделала, возможно, из меня человека, да. Но как-то в личности очень сильно это отображено. Возможно, это просто обычная вещь, которая просто ваша, и она куда-то потерялась. Это может даже вплоть до простых вещей. Но вы знаете, вы четко для себя знаете, что это ваша, ваша. Давай, давай. Мой мужик. Потерялся мой мужик. Не того, кого я люблю. Мой мужик. Вот здесь важно вот это вот понимать, дорогие мои. Вот это от первого отличает вот именно моё, именно я достойна, а не, нежели то, что я люблю, то, кого я люблю и тому подобное. Это, это важно, это отличает от первого варианта. Но здесь немножечко суховатость, есть некая строгость по отношению к этому вопросу, к этому предмету. Сам человек, то, что он принадлежит вам, здесь можно даже так сказать. Он мой человек, он должен быть рядом со мной. Ну, вы, вы, вы понимаете, да, какое настроение тогда должно в таком моменте быть. Если вы в таком настроении, то это ваш вариант. Если вы какого-то человека, которого вы любите... Я не могу сказать, что это ваш вариант, и а что вы правильно все-таки посмотрели. Это то, что вам принадлежит по праву, по роду, по деньгам, по заслугам, по вашим мозгам. Это какие-то заслуженные также награды, может быть. Это какая то наследство тоже наследство, это какая-то потерянная вещь. Это то, что, возможно, вам досталось тяжелым трудом, либо через чей-то тяжелый труд. Отношения, но я бы не сказала только с намеком, если я этого достойна, либо я этого достойна, я достоин счастья, я этого почему-то потерял, но я достойна этого. Можно, но тогда с таким более контекстом, немножко грубоватым, немножко суховатым. Все. Должность. Должность, да, я достойна этого. Вот здесь это может проигрываться. Где давайте ну, мы поняли друг друга именно характер вот этого потерянного и что он оно для вас значит. А где искать? Где искать? Где искать? Где искать? Где искать? Что интересно. Но это, во-первых, э, здесь может проиграться, что это у какого-то человека ваша вещь, либо ва ваше достоинство присуждено, может быть, кому-то другому. Это может быть, кстати, здесь потерянное, там, где вы, в принципе, и вправду не искали. Возможно, это там, где вы особо не хотели искать, то тоже может так проигрываться либо там, где вы искали, и наоборот много сил на это вложили. Но здесь вот я бы сказала, но это принадлежит кому-то другому. Возможно, это находится рядом вас, если вы загадали вещи, деньги. Что-то маленькое. Что-то маленькое, я бы сказала, это рядом с вами в пределах чего-то определенного. Возможно, в пределах дома, предела семейства, либо у кого-то из родственников, если какие-то вещи происходят. Правда, это может быть у того, кого вы сильно не подозревали какого-то человека. У мужчины, может быть, кстати, здесь может это сказано. У того, которого вы, в принципе, не думали, что у него вообще это возможно. У него может происходить. Вот как если это вещь, если это должность, и если это какие-то такие вещи, то чему вы обязан здесь, где искать, где искать. А если этот человек, ну, допустим, вот человек, женщина, он вот спрашивает: да, там мужчина, моя женщина, да, мой, мой мужчина, да. Ну, люди здесь вам принадлежать не могут, я прям сразу говорю. Вы какие-то действия можете самостоятельно к ним сделать. Вот это да, но человек, люди здесь принадлежать вам не могут. Дети, не дети, кто бы вам это ни был, я прям сразу говорю. Ну да. Это очень похоже на то, что то, что вы ищете, то, что вы, вам нужно, этим пользуются другие люди. То есть это у других людей, возможно, у вашего какого-то семейства, у ваших родственников. Если это какие-то определенные вещи. Еще раз говорю, даже намекаю на это. Это находится у других людей. Это во власти других людей, если это в должности. То есть это немного не от вас обстоятельства. Но вы можете этому посодействовать, и я в этом даже не сомневаюсь. На какие-то вещи вы можете повлиять и очень сильно. То, с какой вы силой влияете, то, конечно же... Если то, с какой силой надо что-то приложить, чтобы что-то найти, если вопрос был в таком. Это я мой, мой от себя вопрос. Но здесь, я бы сказала, немножечко терпения, немножечко благоразумия вам придется больше таким... Возможно, в некоторых упорным трудом надо добиваться каких-то должностей, целей, но при этом немножечко идти на что-то что невозможное, на что-то новое, куда-то, куда вы не шли. Быть более дружелюбнее с теми людьми, если это касаемо реально должности. Будь дружелюбнее быть более приветливым человеком. То есть здесь с помощью какого-то некого мира, подх, подхалимства, ну, здесь даже, даже в принципе так, можно достичь, можно эти силы приложить к определенным людям, чтобы они это вам дали. Но здесь необходимы и нужны поиски. Вы можете найти потерянное. <кười> <кười> да, очень хорошие шансы на то, что вы можете это найти. И вы можете найти в придачу не только то, чего вы ищете, а даже немножко... Либо не тем путем вы найдете... Ну, вы найдете... Либо, помимо этого, вы еще себе что-то заработаете, <с> дорогие мои. Ну, то есть, здесь можно найти, да, то есть, где, где искать. Я бы сказала, уже слово найдется. Где искать? Давайте подытожим. Где искать? У других людей в вашем поле, в, вашей, в вашем доме, в вашем доме ваших родителей, ваших родственников, в каком-то квартире, в недвижимости. Возможно, для кого в том, где вы не искали вообще ни разу, не думали на этого человека ни разу. Один момент. Второй момент. Вы можете это найти? Да найдется ли давайте так но ну, я, я уже в принципе знаю ответ да найдется найдется да то что потеряно здесь обязательно найдется но я бы хотела сказать найдется возможно не тем путем которым вы ищете и если найдется, помимо этого найдется что-то еще, будь то любовь, будь то еще другой человек, будь то благополучие ваше финансовое, вот здесь я бы сказала, отка... что вы ищете вот, по, по дороге, как ежик, как ежик, который идет за грибом, вы найдете яблочко, вы найдете там, не знаю, персик, апельсин, который даже не как никак на ежика. В принципе, мне это кажется невозможно. Но ну, вы помимо этого еще что-то найдете. Какие-то проблемы на свою голову. А я не исключаю также и проблемы на свою голову. Ну, это вот такие особо отъявленные люди могут нажить себе некоторые проблемы с помощью вот этого полета, этого искания. Это может быть также у других людей. Да, найдется. Вот здесь найдется, но возможно не в той форме, той, которую вы ищете. Либо плюс помимо этого вы найдете, но еще. Либо не тем путем, либо дополнительно. Дорогие мои, вот здесь прям найдется прям да. Да, со временем это все найдется. То, чего вы здесь загадали. Со временем. Не сразу. Через какое-то время. С помощью даже кого-то. С помощью даже каких-то ваших родных людей. Либо с помощью времени. Зима, лето, все дела. С помощью некоторых сезонов, да. Возможно, это то же самое, я потеряла, не знаю, совочек. Этот совочек мне принадлежит. Вот дочь сказала у тебя, совочек, мой мама, хочу совочек. А, вы, а, она потеряла его где-то летом. Через какое-то время наступила зима, потом у нас половодье вдруг, половодье, и хоп, выплывает совочек. Если, кстати, может так проигрываться, то есть через какое-то время и с помощью каких-то периодов... Период, периодов Времени года. Здесь тоже может, кстати, с помощью этого найтись. Ну да, то есть ну, здесь я бы сказала даже период э, сезонов. Может вам какой-то сезон поможет найти вашу какую-то должность и работу. Будет она, допустим, сильно актуальна в какой-то определенный сезон, и вы будете актуальны в этот сезон. Тогда вы эту должность получите. да. Ну, тоже может так происходить. Так, приключения найдутся. Вот у кого-то очень сильно найдутся. Я, если что, сказал. сказал, приключения на попку вы можете найти. Последствия здесь будут. Будут. Будут. Возможно, вы будете искать любовь, найдете любовь, а потом найдете и то, что вы кому-то еще и должны при этом. Ладно, дорогие мои. Ну, правда, здесь найдется. Ну, с помощью времен года, людей, поддержки и семейной поддержки. Здесь очень важно вот такие какие-то факторы. А, Возможно, с помощью детей вы найдете какие-то вещи. Не знаю, вот дождь, да, будет играть и увидит, что вот всплыла вот эта вот эта ее штучка. И вот нашла она для себя вот эту штучку. Сосовочек, что я там сказала Вот, ну вот здесь вот такой, Тут очень сильно может проигрываться Прям интересно, прям ух, как интересно Ладненько, давайте дальше Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант такой песочный такой Вариантик, интересный камушек Интересный камушек Интересный Так, потеряно, найдется ли где искать Давайте сначала предысторию, что именно потеряно Что здесь потеряно и никак иначе. Туз пентаклей. Ух, смерть красниц. Ух. Ух. Но здесь что-то определенное. То есть что-то здесь сильно важное, но определенное. Здесь может проигрываться вещи. Да, я надеюсь, не для чего не люди. Потому что здесь люди, кстати, могут проигрываться. Я, я не буду людей здесь искать, дорогие мои, ну, как-то это больше развлекательный контент, нежели как-то человек. Здесь могут проигрываться, что люди сами. То, чего вам дали другие люди. Не то, чего вы заработали. То, что дали другие люди. То, что вам подарили. То, что здесь загаданы именно вещи. Не... Но люди здесь могут, но я сказала, что людей не буду рассматривать, даже если тут вот, вот в черном по белому. Здесь вещь. Но та, которая потеряна, утеряна со временем. И то, что вам дали другие люди. Возможно, то, что вы получили по заслугам. Либо то, что ну по заслугам. То есть, там, и дали еще какие-то вещи. Ну, то есть, здесь просто вещь, и просто она дана каким-то другим человеком. А, возможно, что-то, если кто-то что-то крал, украденное даже. Ну, то есть, если украденное подарено вам, и вы это потеряли, то тоже может об этом говориться. Немножко такое, с примесью, с примесью немножечко неприятного. Возможно, правда, у вас потерялась какая-то чужая вещь. Если так, чужая, то да, это может быть. Вижу. Вижу. Это просто чужая вещь. Возможно, подаренная вами кем-то за какие-то достижения, заслуги. Но эта вещь это определенное, что... Может, это кубок, может, еще что-то. А сервис, да? Сервис, что-то подаренное. Возможно, оно не было, не, не было только у вас. Возможно, что здесь была эта вещь у определенных еще людей до вас. Возможно, что-то... Если что-то фамильное, но здесь бы я не сказала на это. Нет, здесь такого намека особо я не вижу, но фамильные какие-то драгоценности, вещи нет. То, что подарено другими людьми. Это, это что-то осязаемое. Это что-то осязаемое за какие-то заслуги, за какие-то награды. Все. Здесь прям вот как-то беспринципно, простите. М -м да, вот по-другому -по как-то не могу даже прочесть чисто вещь, чисто вещь, ничего иначе. Это вы можете как угодно относиться к этой, к этой определенной вещи, но здесь вещь, она может быть не вам. Но здесь я бы сказала, возможно, сутка над другими людьми, но подарена вам. Возможно, чье-то чужое, да, здесь тоже. То есть что-то вам отдали, что что в принципе там на хранение либо как-то еще, а вы это потеряли. То есть здесь также может это проигрываться. Где искать? Где искать, где искать, где искать, где искать? Везде. Везде и всюду. Ну, дайте, найдете ли вы. Что-то здесь как-то. Найдете ли вы, найдете ли вы. Четверочка. Пирата. А, найдет другой человек. Человек другой найдет, не вы. Вот здесь, да, здесь могут найти только какие-то храбрецы, только какие-то упорные люди, но не все. Здесь некоторое упорство, некоторая нужность, но это будет, возможно, даже мужчина найдет, Либо это рядом с вами мужчина, либо это другой мужчина. Если вы мужчина, и вы загадываете, то вы. Но здесь какой-то вот если упорно вы, ну даже так, то есть точно ли... Это определенный человек, да, это найдет только искатель. Только искатель на все на интересное. Если это необходимая вещь, и если у вас такой дух искательства, да? Талант искателя, если... Ну, я не думаю, что все меня поняли. Да если есть у вас талант искателя, то да. Если, если, к сожалению, вы такими какими методами упорного взаимодействия искания этого предмета не владеете, то я бы сказала больше, что нет. Так, где искать? Где искать? Да всюду. Где искать? А, этот, э, искать там, и, э, э. дорогие мои, здесь от, от противного, просто вспомните то, чего вы делали, когда-то, где-то были, именно, не знаю, вы катались на велосипеде, вы катались, ехали с этой медалью на велосипеде, куда-то там и тому подобное, Но пути каких-то действий, которые вы когда-то совершили, это раз, второй, это раз момент. То есть это, это по тому пути, как, откуда, откуда вы пришли, по которому вы ходили. Э, те следы, как, которые вы оставили на песке, по которым вы ходили. Yeah. Да. В этом песке как раз-таки ваше кольцо, да? Yeah. А, а возможно. Но это тот путь, который вы когда-то проходили. Возможно, это также общественное место. Возможно, это другое, другая страна, либо как-то как за границей, это тоже может быть, где-то вдали. Где-то вдали, куда вы уже это место покинули. То есть оно может быть и заброшенное, и забытое всеми богами. Посмотр... А вы не, не оставляли кому-то? Вы не дарили, если, если, ну вдруг, мало ли, вы кому-то это не дарили, вы кого-то это не оставляли, может быть, кто-то это хранит. Дорогие мои, вот поспрашивайте каких-то прошлых связи свое прошлое, вспомните, может быть, вы кому-то отдавали то, то, что вы потеряли когда-то, может быть, у кого-то оно хранится до сих пор. Здесь немножко бы я бы сказала, здесь человек, человека может храниться что-то какого-то из прошлого, то есть человек может хранить, если вы ему намеренно подарили. А возможно, это происходит э, у того, с кем вы порвали, либо у того, кто вам причинил боль. Вот эта вещь может быть. Но это, это, это тот путь, по которому вы когда-то ходили. То есть не, не какой-то определенные люди, а именно тот путь, возможно, с кем вы ходили, тот путь, возможно, там вы забыли, а кто-то подобрал за вас и просто там в карман положил, да, а вы не знали, допустим, что как-то об этом человеке. Здесь я бы сказала немножечко вот по, по пути, которым вы когда-то ходили, либо с кем вы ходили, возможно, и хранится у человека определенного, если вы целенаправленно как-то тарили. Если человек сам взял, я не вижу здесь воровства. Ну, я его все равно не исключаю. Упорные искатели тут найдут. Не если у вас вы. Если вы не упорный человек, которому эта ваша вещь необходима, то я бы сказала, что вы ее не найдете. Да, поэтому вот здесь я бы сказала: вот пути, которые у вас был, Но это было в прошлом, это было. Возможно, связано с какими-то негативными ситуациями, либо с негативным прошлым, либо негативная какая-то ситуация происходила с определенными какими-то людьми, да, у вас там с вашим бывшим, либо у вас с вашей подружанькой, а вы там в порыве гнева, а я ушла, вы оставили вещь. Человек может хранить, но я бы не сказала, что все хранят тут, но человек может здесь хранить. Ну целенаправленно, если вы оставили как-то, а если вы забыли их, человек хранит? Ну, не могу сказать. Да, только упорные, такие упоротые люди в поисках вот этого всего нужного, необходимо, найдут. Если нету какого-то упорства, я бы сказала, сложно будет найти. Вот я бы сказала вот так. Вот, возможно, правда, у человека кто-то хранит у ваше что-то. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Здравствуйте, кто у нас загадал на четвертый вариант? Четвертый вариант. Четвертый вариант у вас выпало. Четвертый вариант прям выпало. Выпало. Выпало. Ну, давайте выпало оставим. что. Я даже ничего особо не загадала. Просто четвертый вариант. То, чем пользуемся, да? <смех> <смех> то, чем пользуемся, то, чего необходимо. Но это как-то крайне важно. Крайне необходимо, но взаимодействие с человеком. Так, что потеряно здесь? В принципе, я сказала, что потеряно здесь. Давайте все таки сконцентрируемся. Что потеряно? Здесь похоже, честно говоря, на дружбу. <смех> на дружбу, сотрудничество, надежды, планы. Потеряны вот какие-то такие вещи. То, с чем вы взаимодействовали, да, когда-то. То, с чем вы когда-то имели дела, и причем вплотную. Кто, кого вы приняли. Возможно, это определенный человек в вашей жизни. Но здесь бы я бы немного сказала с таким моментом. Это человек, это, не знаю, это дружба, это доверие, это искренность, здесь не вещь, то чем вы пользуетесь, кем вы, пользу... кем вы пользовались, да, ну вещь это малый, я бы сказала, такой процент, но здесь больше взаимодействия, да. Здесь больше с кем-то взаимодействие, с кем-то связь. Вы потеряли здесь, здесь связь, взаимодействие с кем-то. Да, будь отношения также. Возможно, здесь потеряно также что-то. Здесь никак не потеряно, а... Не происходит какого-то хорошего плодотворного, возможно, сотрудничества с этим человеком, либо вообще потеряли связи. То есть здесь как-то все стало на стопе, но то но вы потеряли того, кого вы когда-то приняли. Возможно, в свою какую-то историю жизни, возможно, в сотрудничестве, возможно, это человек. Именно человека искать, и где я, дорогие мои, ну, я, я сказала изначально, как я к этому отношусь, именно в таком понятии расклада и тому подобное, но здесь возможно, возможно друга, но здесь потеряли то, что важно, и то, что вот, сделало вас тем, кем вы являетесь. Возможно, того, кого вы как-то привело к некоторому спокойствию, пониманию жизни, к вашей личной трансформации и победе. То есть, возможно, те люди, которые м, вы, возможно, с ними не... Рас... Это люди, это люди, это связи, это взаимодействие. Вот что здесь потеряно. Сарямба за такой некрасивый цвет. А здесь больше какой-то такой момент. Здесь не вещь, не то, чем пользуетесь именно в плане, а то, кто именно, кто-то, кто-то. Дру, дружбу. Вот здесь про дружбу, про взаимодействие. Вот здесь это про это. Не вещь. Возможно, возможно если вещь, то кто-то, кто если что-то подарил, и очень сильно важно, это ценно для вас двоих. Но Это единственный какой-то такой момент, если это вещь. Но больше я бы сказала, что не на вещь здесь акцент. Поэтому здесь малый процент на вещь. Надеюсь, <как> mm. здесь прям как-то важненько. Ну, ладненько. Давайте. А, где искать? Хорошо. <как> где искать? Где искать? Здесь, возможно, найдете вы вашу дружбу и ваше взаимопонимание с другим человеком. Это раз. Возможно, некоторый момент общения. Вправду со временем вы с кем-то найдете ли? Давай сразу. так, где искать? Возможно, через учение, возможно, через работу, возможно, если там потеряла дружбу, а больше никого там рядом нету, через работу, через друзей, через какие-то свои мысли, фантазии, также через других людей, через мужчину, через женщину, через время. То есть через какое-то другое взаимодействие вы найдете то, что вы здесь потеряли. Возможно, просто через взаимодействие с другими людьми. Вот. Ну, я вот основные, где искать, я перечислила. Возможно, через другого человека, через время, через большие какие-то периоды, через какие-то расколы, распады, то тоже может, кстати, быть и такое случиться. Возможно, сквозь вашу какую-то некую гордость, если у кого-то гордость присутствует, дорогие мои, найдется ли, найдется ли. Я бы сказала, что если двое, допустим, двое женщин, либо как-то у дружбы, да, если здесь станут люди умнее и станут люди какими-то самостоятельными, здесь люди из прошлого они могут найти найтись найтись и искаться этому потоку да здесь бы я бы сказала если что-то связано с прошлым и если люди как-то будут намного умнее мудрее постигнут жизнь через какое-то время дружба и даже может найтись и даже с тем человеком, кого вы загадали. И даже с другим человеком. То есть вот здесь в любом случае то, чего здесь потеряно, оно найдется, Но только с помощью того, что если вы сами будете мудрее, заставить другого человека, как мы знаем с вами, обычно вообще невозможно и вообще невероятно. Но невозможное возможно. Здесь вы можете найти те связи с потерянным прошлым, с потерянным «я» из потерянной дружбы, возможно, через другого человека, а, возможно, через того самого, с кем вы именно потеряли связь. Здесь я не исключаю, что воскреснет то, что так когда-то закончилось. Но я не могу сказать, что именно с этим человеком. Это может быть и с другим человеком того же одного же пола, то есть та же дружба, взаимодействие. Возможно, через человека, но люди должны здесь стать мудрее и никак иначе. Поэтому вот, короче, как-то так. Найдется? Да, найдется. Но обязательно, вот здесь обязательно найдется. Но не в таком, конечно же, ведь, возможно, в том же старом. То есть, если старые какие-то подруги, возможно, найтись, да. Но если вы обе станете мудрее, умнее, независимее, это вот как подумай над своим поведением, иногда говорят детям, чтобы дабы не орать, не кричать, не бить, не ругаться. И вот здесь, если подумаете обе, если дружба над своим поведением, если кто-то также просто станет умнее с вами вместе, то вы можете найти какие-то общие языки, общие какие-то темы, и вы можете найти друг друга. Вот здесь, короче, как-то... Так. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь, ставьте уведомления, чтобы не пропустить следующие новые видео. Желаю вам всего самого наилучшего. И еще, если вы хотите знать о картах немножечко больше, будь это или Ленорман, либо Таро, подписывайтесь на Бусти. Желаю еще раз всего самого наилучшего и пока-пока.